Вы э, сказали, что, собственно, ваша организация является по большому счету наследникам Бюро. и сказали, что сейчас вот в таком виде, как это было в Великую Отечественную войну, работать это не будет. И э, немного э, дали ссылку на пример Украины. Могли бы вы коротко для э, наших зрителей э, рассказать, собственно, о возможности невозможности мобилизации общества через единый подобный канал, и в чем состоит пример Украины, и почему это вот у нас работать сейчас не будет? — но смотрите, давайте попробуем разделить это все на какие-то слои, да, смысловые. Ну, первое, действительно, наше агентство, медиагруппа Россия, сегодня является наследником того самого Субтитбюро, которое было организовано в июне, в первые годы войны, в июне 1941 -го года. Мы в. В 2021 году, правда, ну, в силу ковида очень скромно, но тем не менее отпраздновали 80-летие вот этой нашей преемственной истории. В разные времена мы по-разному назывались: серия новости, АПН, но тем не менее мы вот, считаем себя как минимум наследниками, правоприемниками э, Просто У Совинформбюро в годы э, Великой Отечественной войны была э, очень такая специфическая роль, все ее воспринимают и помнят по голосу Левитана и по сводкам сова но это была только такая одна из маленьких сторон или небольшой такой сегмент работы сова Вообще-то ставило перед собой целью, на это работали лучшие силы журналистики, писательские силы СССР тогда в 1941, 1942, 1943, ну, в общем, до конца войны. Лучшие силы писательские и журналистские СССР информировало зарубежного читателя о том, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны, потому что мы прекрасно понимали, что это объективная информация о том, что здесь происходило тогда, вполне могла не доходить там, за океан э, в Великобританию или еще куда-то. еще куда-то, А нам было важно создавать общественное мнение, в том числе и для того, чтобы в итоге открылся второй фронт. Это э, вот такая была медийная задача Сов Совинформбюро, которая потом превратилась просто в большое информационное агентство, дальше в советские времена развивалась. Так вот, если говорить о той роли, так сказать, о том голосе Левитана и тех сводках, которые, это, так сказать, э, ну, установленный факт Сталин лично правил, формулировках как на мой взгляд сегодня это невозможно в силу того что просто нет вот одной радиоточки которая была в советское время нет одного канала донесения информации сейчас у каждого в руках находится вся медиа жизнь страны и мира в виде просто телефона ему не обязательно смотреть по вечерам новости даже он новости может смотреть в своем э, смартфоне не говоря уже про телеграм-каналы в общем про объем той информации, которая на человека свали... сваливается, и самое главное, что современный человек уже не способен воспринимать э, информацию только из одного канала. У него, как минимум, должно быть несколько источников. У вас в, телеграм... э, в вашем телеграм-подборке будет, как минимум, с десяток телеграм-каналов. Поэтому какого-то единого, вот совсем одного такого источника информации в стране, который бы сообщал бы всю правду, а остальное как бы выносилось бы за скобки, просто в силу сегодняшних педагогических технологий это невозможно воспроизвести. Другой вопрос, что, конечно, очень важно, и это важно, в первую очередь, для мобилизации общества, хотя мы можем по-разному относиться к этому термину. С моей точки зрения, мобилизация общества – это возможность разных людей в стране, которые живут разной жизнью кто-то воюет кто-то ну, просто уже вне, вне призывного мобилизационного возраста а кто-то просто и не призван и это не нужно но внутри страны все равно живет одной мыслью одной идеей и по-своему ну, максимально приближает реализацию того, чем, что мы считаем образом нашей победы. Верит в эту победу и уверен в правоте того, что мы делаем. Это очень важно, поскольку это влияет на общественное сознание. Из этого складываются вот те самые 80 с лишним процентов поддержки Путина. И это, на мой взгляд, и является реальной мобилизацией. Конечно, у этой мобилизации есть своя э, сторона. Это вот мобилизация, которую проводят через военкоматы. И тоже э, мы это обсуждали, что очень важно, что... Эта мобилизация, как не хотели там, наши противники, она не провалилась. И Хотя у нас сложился какой-то эффект, что да, какое-то ощущение, что да, есть какая-то группа. Да, есть люди. Они во все времена они были, они были во времена Великого Отечества, кто не хотел воевать, кто не хотел сраж... и не понимал, за что он сражается. Но.. Э у нас сегодня, несмотря на то, что информации гораздо больше и воздействия на умы людей гораздо больше, тем не менее внутренняя мобилизация нашего общества, как по мне, находится на очень высоком уровне, что показала и реальная мобилизация в вооруженные силы Российской Федерации. Это если в двух словах о том... Что такое Совинформбюро, для чего важна общая повестка дня информационная, она на сегодняшний день существует. Другой вопрос, что она ну, размазана по разным СМИ, которые работают для разных аудиторий. Это и телеграм-канал, YouTube-каналы, это и федеральное телевидение, и радио, и многое другое. И что, на мой взгляд, вообще как бы какова цель всей медийной работы, что я понимаю под мобилизацией общества. Как мы будем побеждать? Смотрите, с моей точки зрения, мы уже победили. Понятно, что у этой победы, как в Великой Отечественной войне, много разных этапов. Была победа под Москвой, потом был перелом под Сталинградом, потом была Курская битва. И мне кажется, что у нас сейчас точно произошла победа под Москвой. Огромное количество людей на Западе рассчитывали, что им вот с началом вот такого масштабного конфликта, в который будет вовлечено все общество, экономически и организационно, им удастся расколоть это общество, а значит лишить страну экономического и самое главное человеческого потенциала. То, что этого не произошло, то, что вот... То, что зафиксировали социологи, огромный уровень поддержки, начало и, своего, и вообще самой идеи, что необходимо защитить страну даже в момент... Ну, скажем так, не самой очевидной угрозы. Хотя было уже тогда понятно огромному количеству людей, которые внимательно наблюдали за ситуацией на Донбассе, что буквально считанные дни, если не недели, вернее считанные недели, если не дни, отделяли нас от широкомасштабного украинского наступления на Донбассе. Так вот, мне кажется, самое важное, что смогли в том числе и медиа, потому что это точно как бы не эксклюзивная заслуга наших медиа в России, но тем не менее, что они могли объяснить людям, ради чего все это происходит. Может быть, кто-то хочет более подробных, более внятных, более конкретных объяснений. Ну что ж, мы продолжаем над этим работать. Но тем не менее, смогли объяснить людям важность всего происходящего, смысл всего происходящего такой глобальный, ну и у нас есть результат, вот того, чего хотели добиться, хотели добиться, ну если, так сказать, в большом пространстве, да, или, так сказать, на уровне больших задач, хотели добиться вообще, ну, Дефрагментации российского общества, чтобы она раскололась на маленькие разные группы, которые внутри бы начали себя спорить, нужно, не нужно, как ее. И на этом фоне, знаете, как бы консолидироваться невозможно, а значит невозможно не только провести плановую, организованную, частичную мобилизацию. Ну, в общем-то, и реализовывать то, что начинает называться гражданская мобилизация. Не, не армейская, а именно гражданская. Ну, собственно, произошло реальное формирование гражданского общества. Ну, оно, оно, скажем так, оно просто оно консолидировалось. Потому что рассчитывали на то, что оно распадется. Uh -huh. Что оно распадется, потому что гражданским не является. Потому что каждый думает о себе, ощущает себя персоналей, а не гражданином. А вот потому что для гражданина призыв государства в какой-то момент точно, в кризисный момент точно выше, чем его персональные предпочтения или э эмоции.